Новый американский триллер понравится любителям пощекотать нервишки и погонять мурашек по коже. Шесть незнакомцев собираются вместе, чтобы пройти необычный квест, наградой в котором станет 1 миллион долларов. Между ними нет ничего общего, кроме загадочного приглашения в игру. Кто-то планирует заработать легкие деньги, кого-то снедает любопытство. Но довольно быстро все они понимают, что за участие в игре придется заплатить очень высокую цену. С каждой локацией квест становится все сложнее. Желание заработать отходит на второй план. Теперь цель – просто выжить. Хоть сюжет и не уникален, но получилось свежо и зрелищно. Лично мне не хватило раскрытия характера персонажей. А жаль, ведь именно это позволяет зрителю сопереживать герои. Финал картины, по-моему, намекает, что сиквелу быть.